Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! И сейчас мы с вами рассмотрим такой вопрос. Как создать слайды одинаковой длительности? Вот у меня серия слайдов, которая была перенесена с директории Project Media на Timeline. И вы видите, что мне этих слайдов не хватает длительности, чтобы закрыть всю мою видеодорожку. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы у нас было слайд-шоу по длительности, одинаковое с видео. Давайте для начала перенесем необходимые нам файлы. Да, вот они, кстати, у меня имеются. И изменим их свойства. Для этого нам надо их выделить вот таким вот образом. Выделяем. И нажимаем на вкладочку «Options», «Preferences», «Editing», то есть правка, и «New Seal Image Length Seconds 5» меняем на 17. Через каждые 17 секунд у нас будет меняться слайд. Окей. И также я хочу, чтобы между ними были еще и переходы. Я задам автоматически, чтобы между слайдами добавлялись переходы. Окей. Да, ну все. И теперь все эти слайды переносим на таймлайн. Ну вот видите, у меня длительность почти-почти совпадает с видео. Ну я больше править ничего не буду свойствах Мне достаточно. Я просто этот последний слайд сделаю большим по длительности. Ну вот, в принципе, и все, дорогие друзья. Теперь мы знаем, как увеличить длительность слайда, не тыкая на каждый слайд в отдельности, а группой, для того, чтобы нам сделать ее какой-то определенной длительности. То есть надо зайти в Options, Preferences, Editing. И здесь мы э, устанавливаем длительность слайдов, нам необходимую. И э, также я дополнительно сделала переходы между слайдами автоматически. Окей. Все, дорогие друзья, если вам помогло это коротенькое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я с вами и делаю для вас полезные видео. С вами была Диана. Всем пока!